Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! И с вами вновь Олег, он же Бородатый скретч продолжает играть в Вальхейм. Рано или поздно тебе, мой дорогой зритель, придется столкнуться с такой проблемой, как же все-таки улучшать свою экипировочку, оружие, а также как же навести дома такой уют, чтобы тебе было самому комфортнее в нем находиться и получать от этого специальный а, крутятский а, баф. Об этом и о многом другом в сегодняшнем а, нашем а, выпуске. Поэтому, дорогой мой зритель, не отключайся, смотрите, Смотри, это видео, пожалуйста, до конца Дальше будет очень много интересного и годного контента После просмотра которого ты поднимешь свой скилл выживальщика До небывалых э, высот А мы начинаем! Как, наверное, многие из вас успели уже заметить Я, значит, тут за кадриком наваял себе вот такой вот новый домик Да, у меня раньше был вот такой курятник Сейчас выполняет роль моей мастерской Да, здесь у меня находится и кузнечная мастерская Здесь у меня находится и э, слесарка Вот в этом месте все у меня под крышей Все нормально э, работает Да, ребят, помимо всего прочего Живой я теперь, буду жить я теперь вот в таком вот домике, да, он немножко побольше, немножко вроде как получше и понадежнее, как мне кажется. Кстати, зритель, что ты думаешь по поводу моей постройки? Напиши, пожалуйста, свой комментарий. Так, секундочку, у меня тут проблемка. На меня движется лес и у нас... Сигнал тревоги красный Придется выживать теперь каким-нибудь а, Нехитрым способом Я же привык выживать с помощью Вот этого замечательного устройства Такого как Олени Мор Который меня всегда просто-напросто спасает В таких вот нелегких ситуациях да Он просто-напросто разгоняет Все это шелупонь Прокачав, ребят, свое жилище и рабочие станции Вы будете всегда под а, хорошими бафами И отбиваться вот от этих толп противника Вам будет гораздо проще вот сейчас мне достаточно приходится сложновато здесь биться хорошо все-таки, что есть Алини <къем> Что-то мы отвлеклись от главного. Для чего, ребятки, делается обустройство нашего с вами а, дома? Видите, вот там вот возле карты у нас вверху есть такой значок первый, как Бодрость. А, 8 минут в данный момент. А, дальше, ребят, а, значок Огня, укрытия и а, Комфорта. Так вот, с вами зону Комфорта сегодня и мы и будем увеличивать, поднимая вот этот вот самый баф Комфорта. Да, а, Комфорт уровнем третьим дает нам прирост к Бодрости в 10 а, минут. И давайте посмотрим, что же этот баф а, делает у нас. Для того, чтобы посмотреть свои бафы, просто наводите вот сюда вот на... Вот этого ворона и смотрим Бодрость нам дает восстановление здоровья Плюс 50% и восстановление выносливости не Нехилый такой баф да К приростам а, нашего с вами состояния Я считаю что этот баф Стоит поддерживать на себе постоянно Особенно когда ты мой дорогой Новичок или же не очень новичок а, Идешь на какого -нибудь, на нибудь Битву босса или же просто куда нибудь В путешествие а, баф на бодрость Всегда тебе а, поможет Ну и давайте ребятки посмотрим Как же сделать а, наше жилище комфортнее. Для этого нам потребуется наш с вами чудеснейший молоточек, открыв меню которого заходим во вкладочку мебели. И вот в этой самой мебели у нас и начинается самое. А, интересные. А, Насчет табличек, ребятки, не уверен, дают ли они нам а, чувство комфорта или же нет. У меня тут их достаточно много. Но сразу, ребят, вам скажу, что эти все пунктики до да, комфорта, они, а, они не стакуются и мы сможем а, с вами разместить хоть тысячу, например, кроватей, но у нас баф будет прироста к комфорту плюс один и точка. Вот давайте, ребятки, разместим для начала кровать. Вот тут у меня комнатка да проектируется, и в этой с вами комнатке мы установим, давайте, вот сюда вот в уголочек кроваточку, как она у меня и была раньше, и смотрим, друзья, уровень комфорта под, подрос на 4 Основной прирост к комфорту изначально дает наш с вами костер Поэтому в любом жилище желательно иметь костерчик Он помимо того, что дает свет, еще дает нам пищу И плюс еще дает уровень комфорта Ну иногда... <coughs> иногда еще немножечко задымляет нас И вредит нам а, нашему здоровью своим вот этим вот а, дымочком Но это бывает достаточно редко, если правильно спроектировать дыма. Ход, чтобы дымок выходил из вашего жилища и не мешал вам а, жить. И дальше, ребятки, поехали. Да, кроваточку мы поставили. При, прирост комфорту плюс 4. И смотрите, ребят, на баф бодрости он увеличился ровно на одну а, минуту. Разве, ребят, плохо? Я считаю, что нет. Давайте помозгуем и поставим еще что-нибудь. Например, пускай это будет а, стол. Вот, ребятки, а, я, яркий пример того. Поставим мы две кровати и посмотрим, улучшится ли наш а, баф комфорта. Нет, друзья, как был 4... Так и остался. Хоть сколько вы не ставьте однотипных предметов в вашем здании, у вас, ребятки, баф комфорта увеличиваться не будет. Ну а если мы с вами поставим сейчас какой-нибудь столик, например, вот это Так, это скамья. Столик, ребятки, например, если мы поставим вот сюда, вот как окошечку, как у меня, в принципе, было раньше. Смотрим, ребятки, на баф комфорта. Раз! столик у нас стоит. И вуаля, друзья! Комфорт был 4, остал стал 5. Нехило, так неплохо, нормальненько. Все вот эти, ребят, вещи, все вот эти вот рецепты открываются по мере нахождения уникальных видов всяких компонентов. Например, для стола и скамьи нам потребуется качественная древесина, которая добывается уже, когда вы войдете в бронзовый век. То есть добудете и сделаете бронзу через кузницу. Ну а как, ребятки, вступить правильно и грамотно в бронзовый век? Я уже рассказывал в своем прошлом видосике, поэтому зритель переходи пожалуйста в плейлист под данным видосиком там ты все найдешь и может быть даже гораздо больше чем ты э, думаешь спасибо тебе большое приятного просмотра а мы продолжаем улучшать комфортность нашего э, жилища так ну что ж я думаю что к столику нам потребуется приставить какой-нибудь стульчик да а может быть даже и э, скамеечку давайте ребят, посмотрим э, будет ли стакаться баф от скамьи комфорт 6 друзья как вам такое как тебе такое, Илон Маск, так? Ну, в принципе, комфорт 6 и до этого был. но скамья и стол считаются однотипными предметами, поэтому, ну, не стоит ими сильно злоупотреблять. Лучше вместо скамьи давайте попробуем вот сюда вот креселка поставим напротив нашего стола и посмотрим, какой же будет а, результат. Та-дам! Комфорт 7, друзья! Как вам такое, а? Ставьте, ребят, пожалуйста, разноплановые типы мебели, и тогда уровень комфорта будет а, подрастать. Только я не знаю, почему именно разноплановым считаются скамья. Почему, ребят, разноплавным считается кресло, а не скамья? Скамья, по-моему, типа то же самое, что и стол, дает всего лишь, то есть в сумме они дают только одно очко. Ну, ладненько, попробуем, ребятки, еще увеличить, я думаю, да. Посмотрим, какие есть необычные предметы еще. Это подсвечник, конечно же, так, подсвечничек берем, и давайте попробуем его поставим, где он у нас и раньше стоял, и посмотрим, дает ли он нам прирост или же нет. По бамс подсвечничек поставили, красиво как все светит, да комфортно, вроде бы, но... Уровень комфорта я вижу, что он почему-то не повышает. Два подсвечника поставили, но нет, друзья, от вот этих вот фонариков комфорта, к сожалению, в доме не прибавляется. Это просто-напросто для а, красоты, но ну, так гораздо лучше, чем а, без них. Самое, ребят, интересное и самое простое, что может повысить комфорт в любом доме, даже в доме новичка, это коврик из оленя. Делается он легко и просто. Если, ребят, на подсвечник нам нужна медь, если же нам надо... Столы э, и прочее Нам нужен бронзовый век то для коврика из кожи оленя нам просто-напросто потребуется убить четырех оленей и разместить вот здесь вот прям а, на полу этот замечательный а, ковер. Давайте положим его как-нибудь... Давайте, ребята, вот так вот его поместим, разместим. уаля. И смотрим, что у нас сейчас получится. 8, ребят, пунктов мы получили уров к уровню а, комфорта. И наш общий баф бодрости вырос аж до 15 пунктов. Разве это не здорово, друзья? Разве это не круто? Я считаю, что круто. Чем еще, ребят, можно поднять уровень комфорта? Давайте с вами посмотрим. Стоячий деревянный факел, например, если мы влепим, он будет поднимать уровень комфорта в нашем доме или же нет? Бабамс! Вот сюда вот в уголок, к примеру, мы его поставим, чтобы никто не уволок. И смотрим, будет ли добавляться к уровню комфорта что-нибудь. Нет, друзья, источники света к уровню комфорта не добавляют ничего, к сожалению. Да, вот тут еще, ребят, есть такие штуковины, как... А, стойка для предмета, на которые можно размещать различного плана а, головы, как у меня было здесь до этого Давайте поставим ее вот сюда И вот эту вот голову Грейдворфа, дикаря, мы сюда сейчас а, разместим а, Вот, ребят, замечательная голова Но, к сожалению, при установке ее тоже никакого комфорта не прибавляется к нашей с вами а, постройке Печально, конечно же, обидно Но ладно, также, ребятки, можно развешать полосатые флаги но я тоже не уверен, что э, от них будет какой-то уровень э, комфорта достигаться. Давайте один поместим вот сюда. Вот раз. Комфорт 9, друзья, чувствуете? Комфорт 9. Это, ребята, от флага или от чего? Ну-ка я уберу его. Так, смотрим. Комфорт 7 вообще стал. Не понял, я что снес такое? Только что комфорт 8 сейчас стал. Так, ребята, вы видели, как быстро у нас уровень комфорта упал? От чего, ребятки, 9-то? Я не пойму. Давайте еще разок. Сейчас у нас 8 и ставим а, наш с вами Вот такой вот красивый а, флаг Вот сюда, вот наверх Бабамс. Комфорт 9, друзья Каким-то чудесным образом Все-таки а, у нас этот баф а, С чем-то стакается да, И у нас получается аж целых 9 пунктов К ком комфорту Это, ребят, на самом деле очень круто То есть я сейчас сделал Ага, сейчас 7 почему-то Почему сейчас 7, не пойму Был баф нормальный А стал не очень Вот тут, смотрите, местами, ребятки То 9, а, то 8 Так, нужна малина в количестве четырех штучек. Да, вот на эти, кстати, флаги нужна малина. А при их разрушении, я так понимаю, малина нам обратно не возвращается. Так, секундочку. Давайте вот сюда вот поставим. То есть, смотрите, уровень комфорта у нас скачет почему-то. Именно почему, я не знаю. Ага, скорее всего, потому что у нас костер постоянно то гаснет, то снова начинает работать. Да, ребятки, не забывайте следить за вашим костерком, который может периодически... Сбоить. Мне так кажется, что это вот из-за этих вот факелов, потому что до их установки было все достаточно а, стабильно. Видимо, они каким-то образом мешают прохождению дыма в шахту. И тем самым уменьшают наш комфорт за счет того, что костер просто-напросто э, тухнет. Сейчас же смотрим, ребятки, за результатом. Смотрим на наш костерочек. И сейчас же все в порядке. Вот тебе, зритель, и небольшой э, нюансик. Всегда следи, пожалуйста, за э, уровнем твоего э, костра, за его состоянием. И знай, костер приносит э, максимальный комфорт на старте. Поэтому следи, чтобы твой костер никогда э, не погас. Ну а факела мы можем поместить куда-нибудь. Вот сюда, например, один. И второй, например, вот с этой стороны мы тоже разместим. Тоже будет, в принципе, э -э неплохо. Хотя возле головы они смотрелись гораздо лучше. Вуаля, друзья, вот таким вот образом а, мы настроили комфорт своего жилища до 9 а, пунктов. Я, ребят, безусловно уверен, что можно и лучше сделать гораздо и выше, поднять уровень комфорта, но для раннего этапа, когда вы только начинаете, да, гайды мои в основном посвящены только лишь новичкам, на раннем этапе, когда вы обладаете не слишком а, большим количеством всяких рецептов и чертежей, я думаю, такого уровня комфорта вам будет более чем достаточно, чтобы побеждать в ваших сражениях и в ваших каких-то путешествиях Пользуйтесь на здоровье, ребятки, этой фишечкой Ну а мы поехали дальше, конечно же Ну что ж, а теперь давайте поговорим о том Как правильно нужно проапгрейдить Наш с вами верстак а, и нашу с вами а, кузницу Где, ребятки, отслеживается уровень вашего верстака Я вам сейчас покажу Вот в этом месте, где вы видите цифру 1 Отображается уровень вашего а, верстака И чем выше уровень вашего верстака а, Тем а, лучше вы сможете делать апгрейды вашего оружия и вашей а, брони которая создается только лишь на этом верстаке и никак иначе помимо ребятки ремонта знаете что есть кнопочка а, апгрейда ну и как поднять уровень нашего с вами верстака вот например смотрите здесь нужен уровень 4 чтобы к примеру а, нам проапгрейдить а, тунику из кожи а, тролля как ребятки получить четвертый уровень можно все в нашем а, деле давайте конечно же попробуем сейчас сделать хотя бы второй уровень нашего верстака. Это, ребятки, легко и просто делается. Заходим в графу «Ремесло» и видим здесь вот такие вот дополнительные приспособы, которые у нас вот с такой вот звездочкой отображаются. Это значит, что мы прибавляем звездочку к нашему с вами например, вот этому верстачку. Ну что ж, в первую очередь для новичка потребуется колода для рубки. Ее проще всего сделать, она делается из кремния и из древесины. И ставим ее где-нибудь неподалеку. Ставьте, ребятки, неподалеку, чтобы чтобы вот эти вот желтенькие лучи доставали до вашей а, станции, то есть до верстака. Если вы попробуете поставить где-то подальше, например, вот здесь, а, эта колода не даст себя поставить, потому что не соблюдены условия. Она просто не дотягивается до вашей ремесленной а, стойки. Поставьте, пожалуйста, ее поближе куда-нибудь. Не надо лепить на соседний остров и думать, что у вас верстак проапгрейдится. Нихренашечки. Ставьте просто ее вот здесь. Вот даже, ребят, можно за домом, через стены тоже все нормально а, Достает. Ставим вот сюда вот и пойдемте посмотрим, что произошло с нашим э, верстачком. Так, заходим и смотрим, друзья. Да, наш верстак проапгрейдился до э, второго уровня. И смотрим э, вот. Э, и, кстати, ребятки, когда мы проапгрейдили верстак до второго уровня, мы можем чинить предметы э, второго э, уровня. Смотрим, ребятки, на апгрейд. Э, тоже, ребят, видно вот это. Мы можем проапгрейдить наш хороший с вами лук. До более высокого уровня и так далее Где-то нужен третий уровень Давайте попробуем а, еще апнем Уровень нашего а, верстачка Также когда вы начнете убивать оленей Вы будете получать с них шкурки оленей И тогда вам откроется дубильный станок а, Помимо руб рубочной колоды Дубильный станок а, Дает вам еще одну звезду апгрейда С этими ребятки штуками для апгрейда Взаимодействовать напрямую никак нельзя Они существуют только лишь для того а, Чтобы поднять уровень нашего с вами э, верстачка. Смотрим, друзья, заходим сюда и уровень нашего верстачка, конечно же, уже э, третий. По аналогии создаем третье улучшение. На данный момент у нас, ребятки, доступно только три улучшения э, для верстака. Это Тесла. Это тоже, ребятки, штукенция которая делается из качественной древесины и из бронзы. Тогда, когда вы, ребятки, постигнете азы бронзового века, у вас откроется этот э, рецептик. Тут же пускай у нас стоит это, это наше Тесла. Э, Сильно оно мешаться э, не будет потому что здесь Потому что мы здесь пройти сможем идеально И посмотрим, пойдемте, сколько у нас стал, стало уровней А Новый уровень стойки верстак а, 4 Да, друзья, открыли мы новый апгрейд И теперь мы уже сможем а, апать все наши а, шмоточки для более высокого уровня Разве, ребятки, это не круто? И также мы можем чинить уже более высокого уровня а, предметики на этом а, верстачке На самом деле, по аналогии, работают апгрейды и у кузницы Но для этого нужно добывать, конечно же, необходимые а, ресурсы Первым апгрейдом для а, кузницы станет, конечно же, установка наковальни, которая, которая делается также из бронзы. Ну что ж, бронзу мы можем делать и на, первоуровневом, а, и на первоуровневой кузнице, но у нас, смотрите, заканчивается олово. Я думаю, хотя бы на один апгрейд-то нам хватит этого всего дела. И давайте посмотрим, так, да, бронза у нас есть, а, да, два кусочка бронзы, два слитка бронзы мы сделать, конечно же, сможем. Есть такое дело, убираем, значит, лишнее, чтобы нас не перегружало, и давайте куда-нибудь подумаем, куда мы поставим нашу с вами наковальню. Так, и также потребуется для этого а, древесинка, пойдемте, сходим на склад за древесиной, обычная самая древесинка подойдет, сколько-то там кусочков я уже не помню, но, по-моему, 10 точно должно Uh, хватить и пойдемте уже проапаем нашу с вами uh, кузницу Что-то я, ребят, давно не, не, занимал, не занимался апгрейдами Всех этих вещей, давайте уже это сделаем Так, ну наковальню можно поставить, наверное, рядом с кузницей Где-нибудь вот здесь Да, в принципе, здесь место позволяет, чтобы нам далеко не бегать Наковальню мы устанавливаем прямо uh, здесь И давайте посмотрим нашу кузницу Ва-бам! Пожалуйста, друзья, второго уровня наша кузница И здесь у нас должны появиться сейчас апгрейды ну, наших с вами а, инструментов это бронзовый топор и бронзовая кирка. Да, найдя необходимое количество бронзы, мы сможем апнуть наши с вами а, инструменты. То же самое, ребятки, и с третьим, и с четвертым уровнем. И следующий, ребят, смотрите, апгрейд, это апгрейд кузнечный охладитель. Кстати, я его тоже смогу сделать, потому что меди у меня ровно 20 штук. Прям-таки, как раз-таки, для этого апдейта и осталось. Ну что ж, давайте, ребятки, если уж сливать, то сливать а, по максимуму. И также нам для этого потребуется высококачественная а, древесина, с чем у меня пока что, пока что подмечу проблем нет, но скоро они возникнут Так, ну что ж, идем, ребятки, и забираем 22 20... Ох, целых 20 меди, я столько ее собирал, я столько корпел над ее добычей, но придется все-таки все, все э, слить Куда же мы поставим? Да, друзья, доступен, доступен кузнечный э, охладитель Если вот сюда вовнутрь мы его поставить не сможем, потому что у нас здесь мало места Давайте поставим просто его вот сюда куда-нибудь на улицу, поближе к нашей э, кузнице Здесь он тоже будет достаточно хорошо э, смотреться Тадамс, друзья, третьего уровня стойка кузнечная у нас имеется А это значит, что мы с вами сможем... Теперь апать гораздо сильнее наши с вами а, предметики. Ну что ж, вот таким вот образом происходит апгрейд наших с вами рабочих станций. Будь то кузница или же слесарный а, верстак. Все легко и просто, а вы думали сложно? Нет, ребятки, братишка Scratch всегда объяснит доступным, понятным языком. Приходите почаще на его видосы и вы во всем прекрасно сами убедитесь. Ну что ж, зрители, на данный момент это вся информация, которую я хотел поведать тебе. Надеюсь, она была для тебя достойной, надеюсь, она тебе поможет в твоих будущих приключениях и выживании в Вальхейме. Если же ты считаешь, что братишка Скрэч упустил что-то главное, то пожалуйста поправь меня своими комментариями, напиши, что я еще упустил и что бы стоило добавить по данной тематике. Все ваши комментарии я читаю и конечно же на все отвечу. Ну а если у тебя есть какая-то годная тема, по поводу которой можно снять какой-нибудь крутой видосик, то пожалуйста также сообщай мне об этом, дорогой зритель, не стесняйся, братишка Скретч, возможно в ближайшее время запилит видосик именно по той теме, которую ты мне